Привет, народ. Как дела? Это Джей. Я Джей. И сегодня о том, как использовать градиентные нейтральные фильтры, также известные как фильтры Энди. Как правило, такой фильтр затемнен в верхней части и полностью прозрачен в нижней. Есть фильтры с плавным и резкими переходами затемнения. Они отлично подходят для съемки пейзажей. Я использую их, чтобы сбалансировать яркость неба и земли. Взгляните на этот прекрасный пейзаж. Если вы выставите экспозицию по земле, то небо получится слишком ярким. Также, если вы настроите экспозицию по небу, земля выйдет слишком темной. Исправить это можно градиентным ND-фильтром. Наложите затемненную часть фильтра на самую яркую часть кадра. Смотрите, что произойдет. Нижний край фильтра полностью прозрачен и никак не влияет на изображение. Только верхняя часть фильтра затемняет небо и обеспечивает лучшую экспозицию. Чем дальше вы отнесете фильтр, тем резче будет линия перехода затемнения. Старайтесь располагать фильтр как можно ближе к объективу. Левая часть изображения с Энди фильтром, а правая без. Без фильтра. Фильтром плотностью 0,6. Без фильтра. С фильтром. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться и проверять ссылки в описании. И, как говорит Арни, I'll be back. Через две недели. Не унывайте, ребята, и всего вам. Пока. На русский язык перевел и озвучил Сергей Афонин.